Привет тебе, дорогие че зрители, с тобой снова смерчи. Это у нас Fire yeah, Top. Да, мы, по-моему, режим как за Да. Со сменной оружия. Так, у Лондок уже давно мальчик так идет. Мы зашли в мальчик Постреляться с ребятами. Всё, тут за да? Правильно поедет. Взад забрел. забрел меня. Снайпер. не снайпер. Калачом теперь с таким уже идем <Слышко> Ну что это был то долго откуда Ну неплохой Талаш стать, Хуловый такой Да. Ага. Только что был, но ушел. О. Забрили, блядь. Я так брал, все пошло. О! Он... Да, его! Да, Ещ да, двоих. А ему! Это он вот а -а -а -а! Я вот этого вот сбиваю, еще один выбегает из контейнера, сбривает меня. чё, снижение, я не ага, он там бегал только что бегу, бегу, бегу. А? А здесь замес, замес что происходит здорово, ребята Это работа Да, револьвер это вещь. Это револьвер, да, получается? Все? Револьвер уже это? Да. 2 альвера жесткие, 19-13, но нормально Такая вот каточка. Понравился видос? Подписывайся на мой канал. Ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорой встречи. Пока.